Всех приветствую на моем канале, я Иван Немизмат. Сегодня я расскажу вам про ошибки или же разновидности юбилейных монет СССР. Всего ошибок или разновидности юбилейных монет СССР было 10 монет. Это Кремль, Энгельс, Ломоносов, Пушкин, Год мира, Толстой, Ленин, Лебедев, новое Алишер и Прокофьев. Что ж, давайте начнем с Кремля. Монетка у нас посвящена Олимпиаде 1980 года, которая проходила в Москве. Если мы присмотримся к монетке, то на лицевой стороне мы увидим Кремль и Спасскую башню. На Спасской башне у нас будут циферблат. И если мы посмотрим вниз на циферку 4 у обычных монет, то возможно сможем увидеть там циферку 6. Если вы нашли такую монетку, то знайте, вы счастливчик. Номинал и сплав, диаметр, толщина и масса для всех монет одинаковые. Я называю их один раз, чтобы потом не повторяться. Номинал монет у нас 1 рубль металл, медно-никелевый и цинковый сплав, масса 12,8 грамм, диаметр 31 мм, толщина 2,3 мм. И гурт, конечно же, у монет там разный. Следующая монета посвящена Энгельсу, новодел. Дата 1983 вместо 1985. Характеристики точно такие же, как у следующих и прошлых монет. Следующая монетка у нас посвящена Ломоносову, новодел. Дата 1984 года вместо 1986. Герб образца 1983-1985 годов. Следующая интересная монета с ошибкой или же разновидностью, это Пушкин, новодел. Дата 1985 вместо 1984. Как вы можете заметить, у большинства юбилейных монет СССР э, ошибки или же разновидности в основном в годах. И только у некоторых монет они в буквах, как, к примеру, у следующей монеты. Следующая монета это год мира. Шалаш, так называемая монетка. Буква L в слове рубль выглядит как L в виде шалаша. Сейчас представлена на картинке. Характеристики у нее точно такие же, как и у других монет. Толстой. Дата 1, 1987 вместо 1, 1988. Ленин. Новодел. Дата 1, 1988 вместо 1, 1985. Лебедев. Дата 1990 вместо 1991. Новой Алишер. Дата 1990 вместо 1991 года. И Прокофьев. Дата 1952 вместо 1953 года. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Иван Нумизмат. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, также писать видео, Точнее, комментарии, которые мне можно обозреть. у меня много всего. Если же нет, то я сделаю обзор в интернете. Не найду вам, покажу, расскажу. Короче, пишите, что хотите. Желательно, чтобы не было побольше работы. И чтобы вам было поинтереснее. Не прощаюсь. С вами был Иван Мизмат.